всем привет это блог антона солодского сегодня с вами я и илья галетов мы расскажем вам о том каким образом можно взять дом поделить его на студии и на этом зарабатывать каким образом организовано внутреннее пространство каким образом сколько было потрачено на то, чтобы сделать этот доходный объект. Это доходный дом, который был приобретен э, с нашей помощью, с помощью ипотеки. Поговорим об экономике этого объекта. Сам дом изначально стоил 15 миллионов рублей, и э, собственнику удалось снизить э, стоимость до 11 миллионов 350 тысяч рублей. Соответственно, э, часть этих денег была взята в ипотеку, э, и э, еще потребовались деньги на то, чтобы дооборудовать этот дом. Так, вот заходим в дом, в коридор, первый этаж. сейчас как раз есть одна свободная студия и мы ее вам покажем. Мы находитесь в одной из студий, которая на сегодня свободна и будет сегодня показываться и сдаваться. Ценник в этом доме это около 20 тысяч рублей, да. это арендная плата, да. есть стандартный коммунальный платеж, один проживающий 1900 рублей. Mm -hmm. Mm -hmm. А, она фиксирована. Ага. Вот эта студия 20 тысяч рублей. стоит 20 тысяч рублей. И есть студии более дорогие. Mm -hmm. 21, 22, 23 и так далее. Которые большего размера, соответственно, и рассчитаны на двух проживающих. Ага. А сколько стоит в этом районе квартира, которая будет, ну там, допустим, близкая по габаритам? Квартира однокомнатная или студия? На Многоэтажки за территорией нашего поселка. Стоит минимально 23 тысячи рублей в месяц, угу. за что вы получаете однокомнатную квартиру в лучшем случае с отделкой видеобоев, так. без техники и без мебели. А, а, если она будет мебелированная, то она уже ну, будет 20 рублей. Да, дальше, дальше больше. Так, а какие конкурентные преимущества есть тогда у этой квартиры э, для клиента? Он, чем он выигрывает? То есть, первое это цена, да, более ну, Во-первых, во он получает готовое к проживанию жилье. Ему достаточно привезти ложку, кружку, вилку. Второе, он получает управляющего. Поэтому все хозяйственно-бытовые вопросы, ему не надо дозваниваться до хозяина, выпрашивать у него денег. Потому что это определено договором. Я еще увидел вот такой все. момент, то, что здесь нет стиральной машины, соответственно, скорее всего, есть какая-то комната, в которой Шайлево. происходит Сокольном стирка, этаж. сушка. В цокольном этаже оборудовано отдельное помещение с двумя стиральными одной сушильной машиной, гладильной доской, утюгами, пылесосом и всякими прочими ингредиентами для mm -hmm. уборки, которыми занимаются, во-первых, жители дома, ответственные за чистоту общих мест, так. это сами жители, за отдельную плату. И, ага. э, кроме того, этим могут пользоваться все остальные, кому надо нового. Как бы, вот. ага. Надо попылесосить и диван. Пошел, взял пылесос, попылесосил вернул обратно. А какая-то общая комната, кухня есть такая? Нет. Кухни да. у каждого своя. У каждого это своя. Вот, вот. да, Максимальный бы... набор в виде плитки и чайника, соответственно, ну и мойки для посуды. Вопрос уровня комфорта – это вопрос очень индивидуальный. Потому что вот... Что прим, с чем пример, пример студии размером 8 квадратов, да, как бы это, ну, самая маленькая, которая у меня есть в работе, ага. а, где комфортно живет один человек. Как давно вообще этот проект запустился? Как давно... Значит, первый жилец сюда заехал 29 декабря прошлого года. Угу, угу. А, я так понимаю, что заселяли в ремонт. Или ремонт был уже сделан? Нет, заселялся в ремонт, сети были смонтированы полностью. Соответственно, оборудование, привязанное к сетям в виде стиралок, унитазов и всего остального, все угу. уже было установлено, собрано, сделано. Угу. Значит, что не было сделано, в некоторых студиях не был доделан ремонт, всякие вот там отделочные. В значительной то ли студии не было мебели, То есть она была в разобранном состоянии или ее не было вообще. Понятно. И по мере ремонта, по мере... Соответственно, этот процесс тянулся угу. у нас где-то месяцев 5. Ого. Ну, ну, потому что никто никуда не спешит. Ну, ну, понятно. То есть, первый вопрос был качество. Ну, угу. во-первых, качество, во-вторых, денег. Потому что, по сути, свои, как я понимаю, владельцы достаточно вложили вот в первоначальные, да, как, да экипировку. Да. А уже вот эта вот окончательная экипировка, она шла за счет доходов, генерируемых угу. заезжающими жильцами. Ипотечные вложения в этот дом составили всего 8 миллионов рублей. При этом, обращаю внимание на то, что изначально платеж по ипотеке был порядка 100 тысяч рублей, но благодаря тому, что через 3 месяца было сделано рефинансирование без особых проблем, этот платеж смогли уменьшить до 80 тысяч. Что касается расходной части на ремонт, здесь были сделаны довольно серьезные вложения порядка 7,5 миллионов, миллионов, миллионов рублей. А, то есть 3,5 миллиона на первый взнос и 7,5 миллионов рублей на до оборудования, на то, чтобы сделать этот дом именно доходным объектом. На мебель, на ремонт, на а, перепланировки. Как бы технику, на перепланировки да. Сейчас а, этот ремонт, эта перепланировка, она еще и узаконенная. Вот, поэтому э, собственники уже чувствуют себя более спокойно и не волнуются за то, что, э, что -то нарушают здесь. Э, все это, э, вся деятельность, она, по сути, ведется официально. Все это узаконено раз, и два, периода окупаемости мы посчитали, по, по, порядка 5-7 э, лет э, данный проект полностью окупается. И после этого начинает приносить э, чистую прибыль с, своему владельцу. Да, но это если не учитывать тот фактор, что э, буквально в, в каких-то километрах, в километре даже, э, здесь будет метро. Рядышком будет метро, оно откроется буквально через пару лет, может быть через три года. и э, Востребованность этого объекта, она возрастет, заполняемость увеличится, стоимость услуги аренды, она тоже возрастет. Поэтому выручка, соответственно, я думаю, что на десятки процентов вырастет, ну и доходность, соответственно, тоже. А стоимость денег к тому времени упадет, и платеж по ипотеке он будет уже не столько существенным в реальном, в реальном выражении. Все 17 на полную мощность, когда заработали? То есть спустя 5 месяцев это... Да, Где-то к июню заселился последний а вот только-только да. буквально пару да. месяцев да. назад понятно и насколько сложно если вот например съезжает кто-то насколько сложно заселить нас как долго ищется Значит, смотрите, Ну, здесь а сезонность угу. есть какая и она есть всегда на рынке она существует есть июль есть январь когда никто никуда не заселяется понятно ну, условно говорю, всегда есть люди которые приезжают которые готовы заселиться ну, да. но их Исчезающее малое количество. А самый э, всплеск в каком месяце? Сейчас начнется. В сентябре. В сентябре. Сейчас приед... ну, уже приехали или уже едут. Мы поступили. А. Вот это, это целая категория граждан. Мы поступили. И отсюда, а, сколько километров до Москвы? Э -э, ну, в Москве. Есть... Новая Москва, а сколько километров до центра или домкада? как вот э, понять, ну, насколько это отдалено от э, центра города? 5 минут, 5-7, в зависимости от темпа, до автобусной остановки. Uh -huh. Человек сел в автобус, у него есть два варианта, два автобуса. Либо он полчаса неспешно едет в метро Саладьева, uh -huh. конечная станция Сокольнической линии, uh -huh. и дальше ему еще на метро ехать до центра полчаса. Либо он садится в другой автобус, заезжает за 15-20 минут до платформы Переделкина, а -а. Угу. садится в электричку и через да. 20 минут гарантированно без всяких пробок долетает до Киевского вокзала. Угу. Ну, а дальше вопрос экономики. Один выбирает деньги, и тогда он ездит через саларио, потому что это только тройка, и он купил это безлимитное. Ну, дешевле. дешевле. Тот, кому важно время будет угу. через переделку. А насколько вы следите за портретом тех, кто заселяется? В Родной студии же семейная пара предпенсионеров, то есть им 50+. Угу. Угу. И при этом в доме живут студенты, прекрасно живут. Ну, то есть не жалуются друг на друга, нет, никаких там нет, попоек, нет, нет. ничего такого? Нет, все нормально, все тихо, спокойно. А вопрос регулировки. Есть договор? Правила проживания прописаны в договоре. Интересные вопросы, какая заселяемость, по крайней мере, прогнозируется сейчас, вот вы вышли на максимальную заселяемость, какая, вы думаете, будет в процентах, 90% или там для, или Могу больше. сказать, для этого дома заселяемость, две студии из 17 свободны, скорее норма. Угу. Здесь не, быстрый, не быстрая сдача, все-таки сказывается полчаса до метро. А какая выручка, получается, на такой дом, на 17 ну, Вот смотрите, если в среднем 20 тысяч рублей стоит стуть и 17 угу. это, есть, это, это примерно среди, 300, 300, 300, 300 с небольшим, по факту, 300, 300, ну, да. 300, 300 плюс, это выручка. выручка. А сколько из них расходная часть? Ну, ну, коммуналка хоз, коммуналка, да, коммуналка заклады, здесь, коммуналка здесь ä, порядка 12-15 в месяц. И кроме этого расходы, я так понимаю, ну, технического характера. Что-то ну, сломалось там. Что-то сломалось, что-то надо отремонтировать, что-то надо заменить. Это, конечно, не... но это переменная часть расходов. Mm -hmm. Ну, вспоминая свой опыт, а даже ну, когда да, у уборка. Была уборка. Да. В данном да. случае уборка стоит 4000 тысячи месяц. Это имеется в виду там, в том числе студии убираются нет, или убираются нет, только Убирается общей? только общая зона, то есть угу. лестница, входная группа, крыльцо и помещение для стирки. Я так понимаю, если жилец хочет, то вполне возможно, что горничная будет в том числе здесь в Здесь нет комнате. горничных, здесь есть сами жильцы. А если клиент захочет сюда, он может заселиться там вдвоем, втроем. Ну, очень никак. А ты кого-то в гости. В гости, пожалуйста. Без ночевки? Или ну, это контролируется как Нет. Вопрос следующий. Смотрите. Значит, подход к гостям простой. Все, кто пришли в гости и ушли в этот же день, да. меня не интересует вообще. А. Понятно. Те, которые пришли в гости и решили здесь переночевать денек-другой, да. меня интересуют на уровне просто знания о том, что здесь кто-то есть. А. И вы лично и... за этим следите? Мне, ну, как бы, это договоренность с жильцом. Пожалуйста, Понятно. мне смс-ку или WhatsApp просто, у меня гость. Все. На два дня или на неделю. А. Ну, там, мама приехала там. Но он за это не доплачивает? Нет, это бесплатно. Ну и наконец, если появился человек, который собрался здесь жить на постоянной основе, тогда, наверное, он здесь жить не будет, на этом диване. Я обратил внимание, что здесь нет телевизора. Как люди жалуются на это, покупают свои телевизоры? Смотрите, здесь предусмотрена вон там розеточка Войная. Во-первых, это в каждой студии. Это в каждой студии. Классно. Это разведен интернет проводной и антенна. Соответственно, те, кто хочет получить проводной интернет, такой могу сказать, в этом доме нашелся один, uh -huh. кому нужен по работе uh -huh. проводной uh -huh. интернет, он доплачивает за эту 100 рублей в месяц. Но ну, скорость выше, соответственно, да. у него. Соответственно, он может брать от сети 300-мегабитный 300 канал приведен, он может взять себе больше, чем 50. Всего за 100 рублей дополнительно. Да, плюс 100 рублей все. Классно. Вот, ну, опять же, ему зачем ночью работать? Он такой. Начнем говорить. Mm -hmm, понятно. Вот, пожалуйста, не вопрос И антенный выход тоже, пожалуйста, на весь дом из 17 студий телевизоров 2. Mm -hmm, понятно. Может быть, не, не пользуется спросом. Остальным Может... не надо. Можно подумать, что это интеллектуальный подход. Чтобы люди книжки читали, может у вас здесь есть библиотека? Библиотеки нет, нет, здесь нет, нет, нет. Как альтернатива в коридоре. Какие самые большие сложности возникают при сдаче таких студий? Может быть жалобы соседей, может быть какие-то криминальные случаи? Что бывает? С чем сталкиваться? Ну, вопрос подбора. Нет, просто у меня, как у управляющего, есть замечательное право. Угу. Я имею право отказать любому кандидатов жильцы без объяснений Но это на интуитивном а. уровне уже у вас проходит? То есть вы понимаете, что с этим ну, жильцом приходит, вы при, ну, Это может произойти на уровне, на этапе разговора. Ну то есть есть набор стоп-факторов, да, там житель не России, Беларусь, Казахстана или Украины для некоторых домов, Да, сразу вот до свидания. Угу. Там, есть еще набор критериев, да, каких-то. Есть набор критериев очень простых. Просто вот, разговаривает, вот, форма его разговора. Говорит, Все, спасибо, до свидания. Что, друзья, мы рассказали вам сегодня о том, как строятся, как существуют, как приносят деньги доходные объекты, доходные дома. Встречаемся в следующих выпусках. Пишите, какие темы вам будут интересны. Всем пока! пока.